О скандале на муниципальных выборах в Шлиссельбурге узнали в Москве. Не Небывала высокая явка на этапе досрочного голосования вызвала подозрения в Центральной избирательной комиссии. Далеко не все в Шлиссельбурге знают о том, что 24 июня пройдут выборы в местный совет депутатов. Каково же было удивление наблюдателей, когда на досрочном этапе голосования выстроились очереди. Причем, чтобы исполнить гражданский долг, люди не поленились приехать на избирательный участок в Кировск. На участке тоже происходили ну, не совсем приятные вещи, то есть очереди в основном стояли выпившие люди. Шли избиратели, которые писали в своем заявлении, что они уезжают в отпуск в Сочи, Анапа, Крым, и без подтверждения уважительной причины. К сожалению, наше законодательство устроено таким образом, что подтверждающие документы не требуются. Наблюдатели заметили, что жаждущих проголосовать привозили на участок на двух машинах – вот этих. Один из наблюдателей, Алексей Одинг, пытался сфотографировать автомобили на свой телефон. «Начал снимать». Из машины вышел молодой человек и отобрал у него телефон. После этого он его оттолкнул, он упал и получается даже как бы то кубарем прокатился. За первые три дня до срочного этапа проголосовали 3% избирателей, хотя обычно приходит не больше одного 1%. Обо всем происходящем наблюдатели сообщили в областной избирком. Когда меня спрашивают, это административный ресурс или нет, я, я это называю вот проще, это идет недобросовестная конкуренция, идет организованная какая-то работа. Это не обязательно административный ресурс. Это просто может быть кто-то не совсем понимает реалии сегодняшнего времени, да? и это может быть связано, ну, скажем так, просто с недобросовестной работой определенных лиц. Ходом муниципальных выборов заинтересовались и в ЦИКе. Элла Памфилова раскритиковала работу территориальной избирательной комиссии. Надо освобождаться от стереотипов прошлого. Там, где вы могли себе позволить то, что сейчас недопустимо. Вот тут у нас никакого двоевластия быть не должно. Есть председатель субъектовой комиссии, все, что делается по линии избирательных комиссий, за это он отвечает, и никаких иных действий мы не допустим. Очень жестко будем на это реагировать, и докладные писать и в президенту, ну и так далее. 24 июня за выборами в Шлесельбурге будут следить представители Ленобл-Избиркома и Центральной избирательной комиссии. Бюллетени с досрочного голосования посчитают отдельно. Правда, как отмечают эксперты, доказать факт фальсификации, если он и был, крайне сложно. А значит, результаты предварительного волеизъявления, скорее всего, будут засчитаны. Юлия Майданова, Игорь Шмураков, Наталья Матьевская. Последнее известие. Кировский район.